Всем привет, всем здравствуйте, кто смотрит это мой канал. Меня зовут Ишат Вазлиф, это канал Дэви Плей, можно просто звать Деви. Это грустная новость, ребят, у меня было вчера 85 подписчиков, не знаю, это был конечно просто класс, а вот у меня сейчас стоит 57 подписчиков, я не вам не вру, лишь показать могу, но Сейчас вам покажу, как это вам показать, вот. Вы сейчас сами перед глазах видите это. Даже приближу. Вот вы видели. Ой. Вот вы видели так 57 подписчиков стал. Я решил уйти с ютуба навсегда. Может так времени уйду. Вот. Если вы наберете хотя бы мне 100 тысяч подписчиков, я не шучу вам. 100 тысяч за один год. Или за, ну, за один год, да. Уже всего ничего. Уже октябрь. У нас 6 числа. 26 октября 2020 год. То есть уже скоро до, до нового года вы должны это набрать до, до нового года ну как сказать вы должны вот, вот год знаю, пройдет и у меня должно быть на канале 100 тысяч подписчиков ну, или 50 тысяч. давайте 50 тысяч хотя бы подписчиков чтобы у меня было я сниму снимать я, я буду снять такие годные плюшки на моем канале сниму там про реальную жизнь типа как там вы поняли в общем челленджи там устраивать скетчи наверное не знаю посмотрим а так я ухожу с ютубом просто грустная грустная новость ребят ну что вы творите а? может я закрою там видео удалю скрою Подписчику могу скрыть. Но я пока не буду скрывать подписчиков, потому что бля, не знаю. Просто не знаю. Это грустная новость. Здесь у меня так ну, плохо видно мое лицо. Телефон, конечно, не такой уж суперный, как, как, как казалось бы. Сейчас я смотрю, там перезагружу друг кто Ну, может быть, прибавился? Нет. Ну ладно. В течение года вы должны набрать мне 50 тысяч подписчиков. Или 100 тысяч. 50 тысяч хотя бы минимум. Вы должны набрать. Да, у меня, конечно, такой себе результат. 57. может я скрою там видео ну не знаю могу удалить канал не знаю или, ну посмотрим напишите под этим комментарий что мне сделать с этим каналом ну может быть ну сами думать снимать мне или нет а, такой уж короткий у нас ну я даже можно сказать это не блог а с вами был Дэви Плей ну Дэви меня зовут Лишат Возлых. Это был канал Дэви. Ну, может, Дэви Плей называть. Вы как хотите. Дэви, всем удачи и всем пока-пока.